Приветствую всех. Так. Тут у нас коридорчик, короче. Работает. Все вроде нормально. Так. В космосе, типа коридор, в космосе, как я понял. Насчет авторских прав ничего не знаю. Но, скорее всего, наверное, нельзя использовать много элементов всяких таких интересных. Выглядит вроде все неплохо. Можно тоже в проекте в своем использовать, наверное. Насчет коммерческого использования ничего не знаю. Но посмотрите, поищите сами. Может найдете. Мне кажется, все замечательно. Поколдовать можно, что-нибудь придумать. Интересное. ладно, ссылка будет в описании. Скачивайте кому нужно. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь, будут еще многое буду выкладывать, наверное. Сам я много, короче, перелопатил. Половина уже не работает. Вот этих асситов или как их нафиг? Вот какие рабочие буду выкладывать сюда. Ну и скачивать будете всем пока всем удачи подписка с вас так все всем пока